Тем временем, сегодня вечером к нам присоединяется Кэрри Лейк. Как мы уже говорили вам, мы знаем, что ее соперница в губернаторской гонке работает с большими технологиями, чтобы подвергнуть цензуре своих избирателей. Кэрри Лейк присоединяется к нам сегодня вечером. Большое вам спасибо, что пришли. Не так ли? Я полагаю, вы, должно быть, подозревали, что происходит нечто подобное. Как вы себя чувствуете теперь, когда это подтвердилось? Честно говоря, меня сейчас ничто не удивляет, но это удивило. Я была немного удивлена. Я имею в виду, мы видели, что случилось с ноутбуком Хантера в 2020 году. За этим стоит ДНС. За этим стоят люди Байдена, которые удерживают повествование от обсуждения тревожного содержания этого. Так что не должно быть ничего удивительного в том, что Штаты делают это. И моя оппонентка, которую я хотела снять с выборов год больше года назад из-за конфликта интересов, меня бы не удивило, если бы ее офис пытался заставить людей замолчать. Нас заставили замолчать. В какой-то момент мою страницу в Твиттере закрыли, потому что им не понравился один из твитов, который я разместила во время выборов. Это заставляет меня задаться вопросом, кто стоял за этим. Нам пришлось удалить твит во время выборов, чтобы получить возможность общаться с нашими подписчиками и людьми, которые поддерживали нас. То, что происходит с твиттером, пугает. Это рука. Это пропагандистская рука нашего правительства. И мы должны проснуться прямо сейчас и потребовать, чтобы мы получили некоторый контроль над тем, что происходит в нашем правительстве. ФБР, и вы знаете, сегодня вечером мы говорим о твиттере. Давайте поговорим о Фейсбуке. А как насчет ТикТок? Это дело зайдет так глубоко, что я думаю, люди будут шокированы, когда узнают обо всем в полной мере. Я не могу дождаться чтобы услышать, что они делали, когда дело дошло до цензуры в отношении ковид, когда жизни людей были в опасности, когда наши дети были замаскированы. Это шокирует. И с вакцинами. Очень быстро, как у вас может быть демократия в стране, где правительство подавляет свободу слова? Как это может быть демократической страной? Я думаю, что это называется фашизмом. И они всегда обвиняют нас в том, что мы фашисты. И вы знаете, они потратили три года на разговоры о России, России, России, истории о сговоре. И они не хотели говорить о ноутбуке Хантера. Они не хотели говорить о проблемах с нашими выборами, которые мы обнаружили в 2020 году и которые повторились в 2022 году. Когда мы собираемся провести серьезную дискуссию о том, что на самом деле не так в этой стране. У нас осталось не так уж много времени на часах. И как сказал Твиттер, какой термин они использовали? Мы занимаемся этим, мы собираемся заняться этим прямо сейчас. Но мы занимаемся этим в Аризоне, и с людей хватит. Нас тошнит от офиса Кэти хопс и офиса госсекретаря и от того, чем они занимаются. И мы собираемся начать давать отпор. И мы собираемся подать несколько судебных исков в связи с нашими выборами, потому что у нас не будет выборов, которые проводятся так, как в странах третьего мира. Нам слишком много нужно сэкономить в этой стране, чтобы проводить их таким образом. Счастливого пути. Я думаю. Я надеюсь, что все люди согласятся с этим. Кэрри Лейк, рад видеть вас сегодня вечером. Спасибо вам. Спасибо.